Сорт острого перца, хабанера биксун, переводится как хабанера большое солнце. Это вот такие вот, ребята, смотрите, крупные плоды, такого желто-оранжевого цвета. Это очень острый сорт, созревает он от зеленого, вот такого цвета, и постепенно переходит в желтый цвет. Вот такие вот красавцы. Смотрите, какой размер размер плода. Высота кустика может достигать от 60, от 60 до 85 сантиметров. У ну, меня вот такой вот кустик, сейчас вам покажу. Смотрите, он обрезанный у меня. Вот сколько плодов на нем. Вот такой вот красавец. Куст высокий. Вот такая острота вот такого перца. От 150 тысяч до 325 тысяч сковелей. Он чуть-чуть острее чем, к примеру, стандартный хабанера. Срок созревания у этого перца от 85 до 100 дней. Вкус у этого перца с фруктовым ароматом. такой красавец. Плоды у него толстостенные, довольно плотные, такие вот ребристые. Если этот перчик выращивать на подоконнике, высота у него будет где-то в пределах 60 сантиметров, Не больше 60 см. Видите, какой он объемный. Вот такой, -то. вот такой -то красавец. Тоже большое количество плодов на нем. Я же часть сорвал, часть осталась еще. Вот, начинает пасынки выбрасывать. Плоды могут быть от 5 до 6 сантиметров в длину. Ну, если вы хорошо покормите, у него будет и до 10 сантиметров. Может вырастать довольно-довольно крупным. Очень вкусный, очень сочный и очень высокоурожайный сорт. Я, ребята, советую вам такой сорт выращивать у себя дома. Он неприхотливый, не нужно с ним морочить голову. Он дает хорошие урожаи, очень больших и очень вкусных плодов. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.